Здравствуйте, мои дорогие! Я снова с вами, меня зовут Радагаст, и давайте сегодня обсудим броски и кубики. Точнее, то, что ролевики называют кубиками, потому что на самом деле именно кубиком или кубом является только шестигранник. А так вообще это игральные кости, или просто кости, или дайсы, кто как называет, если вообще это дело хоть как-то нужно называть. Их классифицируют обычно по максимальному числу, которое может на этой кости выпасть. И стандартный набор включает тетрайдер Д4 или К4, кубик. То есть, куб D6, октайдер D8, вот такой ромбовидный, D10, это стандартный э, э, кубик, это пятиугольный трапецоэдер, э, D12, додекаэдер, и D20, и косаэдр. Есть миллион других разновидностей, но опять-таки именно эти делать легко, их легко производить таким образом, чтобы вероятность выпадания того или иного числа была одинакова для всех доступных значений. Это, кстати, довольно неочевидное наблюдение, которое я сделал первым Лу Зодчи. Э, очень занятный чувак, я про него все собираюсь в роли Википедию написать, но еще вот не написал. Ну, может, сегодня вечерком сделаю, наконец, и тогда добавлю ссылку в описании. Он попробовал покидать большое количество раз разные э, покупные дайсы и посчитать, что там получается. И получалось весьма фигово. И гипотеза Зодчи была в том, что это происходит из-за полировки. Вот э, даже если форма подготовлена идеально, и пластик или металл в нее залит тоже равномерно, потом дайсы полируют, чтобы не оставлять острых углов. И вот из-за этих скругленных граней все вероятности и слетают. И у него там целая фирма есть, которая делает дайсы с гарантией на вероятности выпадения. И свои дизайны разных костей, в том числе и Зочиедр, ну в честь себя. Это такой особый однокубиковый э, d 100 все остальные, у кого такого нету, они 2D10 должны кидать на десятки и на единицы. И вот для этого Зотчидра у него, кстати, тоже у него не сразу получился, и другие варгеймеры заметили, что у Дайса есть экватор, ну, из-за того, как его производят, и грани вдоль этого экватора расположены, они выпадают заметно чаще. От экватора у него избавиться не получилось, но получилось так раскидать значения на этом дайсе, чтобы распределение все равно выровнялось. В общем, там целая наука. Кости использовались для игр с незапамятных эпох. И, собственно, название «кость» пошло от одной из каких-то овечьих костей, которые использовались самыми первыми людьми из-за, в общем-то, плюс-минус кубической такой формы. То есть, как бы, зацените иронию, да, чтобы не называть додекаэдры и трапецоэдры кубиками, мы называем их костями и чувствуем себя такими интеллигентными, которые э, и правильно используют слова. Хотя кость, в общем-то, это D6 и есть. Э, D20 тоже существовал довольно давно, еще там в Египте до нашей эры все это уже было. Из разных игр тех давно забытых лет все эти дайсы пришли в военные игры, а оттуда в подземелье и дракон. Вот этот вот набор из э, дайсов, который я только что показал, он как раз и вошел в самый первый в самую первую коробку подземелья драконов. То, что я показываю, это не э, те самые-самые первые дайсы. Это дайсы немножко более поздние из э, одной из коробок уже э, э, бегми И э, у них, в общем-то, их грани, они заметно более, э, заметно более острые, чем вначале делалось. Вот. Но э, так или иначе. Вот этот вот набор из Подземелья и Драконов, он стал стандартным. Технология позволяет делать сейчас и 48 гранники, и 7 гранники. И если призмой делать, то вообще все равно, хоть 7, хоть 19. Для тех, кто плохо учил геометрию, призма это вот карандаш, скажем, был бы D6. Ну его можно покороче сделать, но как бы такая вот штука, которая катится. Замечательно, как бы чего, много нам не нужно от Dyson. Нужно, чтобы катилось, нужно, чтобы останавливалось. Но подавляющее большинство игр, точнее систем для игр, они пытаются использовать один и тот же кубик как можно чаще. В Гурпсе это, скажем, D6. В Эра Водолея тоже это D6. В Подземелье Дракона это D20. D10 это там вампиры, экзальтированные Седьмоморские всякие игры. D100 в неизвестных армиях, в Томной Ереси и так далее. Ну и какие-то менее частые нужды, на них идут остальные э, кубики. Вот, скажем, в ДНД кость хитов, она может быть там d 4 до d 12 ну и у себя я d 20 тоже использую, кстати, но э, только для драконов. Дайсы бывают разные, продаются они повсеместные, стоят не очень дорого, даже весьма понтовые, поэтому их очень часто коллекционируют. Как бы вроде коллекция есть, и есть над чем чахнуть, и все помещается в одну шкатулку. Не надо отдельную башню строить для библиотеки или фигурок, или что там еще собирают. Вот все мои дайсы помещаются вот в такую вот маленькую коробку, но я как бы не, не самый большой и не самый страшный коллекционер тут. Такой вот коллекционно-фетишистский подход к дайсам был, кстати, узаконен в 13 эпохе. Там на втором раунде каждого любого боя на стол кладется такой кубик, именно куб d 6 единица вверх. Ну, выбирается такой самый большой, который есть вот в коллекции. Просто чтобы он заметен был. Некоторые даже использовали такие рекламные в полметра размера. И эта вот единица, она добавляется к любым броскам в этом раунде. В следующем раунде единица становится двойкой и э, добавляется э, уже 2 и так далее. Это забавная механика, которая многим понравилась и легко портируется в другие игры. Случайность, которую мы хотим получать от кубиков, можно брать и из других мест. Скажем, случайно вытаскивать карту из колоды. В некоторых возрожденческих играх бывают страницы случайных значений. Как бы Ткнул пальцем и пользуйся. Это немного старомодно, потому что сейчас как бы все ходят со смартфонами, там планшетами, прочими гаджетами, на которых есть там, тысячи программ для этого дела. А если не хочется программу, то есть там сайты специальные. Но это уже, конечно, не случайные числа, а псевдослучайные, так что там может тоже быть не совсем бы ровно. Но это мало кого останавливает. В нескольких совсем уж ар артхаусных инди-играх я видел еще более страшные методы, вроде там взять книжку с полки и прочитать пятое слово сверху на случайной от открытой странице. Сам я полушутку когда-то предложил брать случайно в случайное воспроизведение музыки. То есть э, берется там iPod или что-нибудь такое, нажимается на, э, на случайную кнопку. И если в следующей песне выпадает что-то такое спокойное, то игра идет там про безопасность, спы, сбыть сокровищ. Никто никому не обманет, все будет хорошо. Дружественная социалка там идет или прочее downtime. И э, если потом вдруг заиграет что-то зловещее, то вот уже и тучи, как бы, сгущаются. А выпал там какой-нибудь Маху Тайсен или Ро-РО the Power», или что-то такое, то все уже как бы сразу все знают, инициативу кидайте, без боевки не обойтись. Главное, чтобы был источник какой-то случайности, потому что мы именно за этим сами тянемся. И чтобы было весело. А так, пожалуйста, хоть бутылочку крутите вместо инициативы. Системы использования бросков бывают тоже самые разные. Самый простой это кинуть и глянуть по таблице, что это означает. Тоже простой способ кинуть и сравнить с числом. Для этого уже система должна, быть, система должна к этому быть готовой. Но так можно делать довольно часто. Скажем, для того, чтобы там, не знаю, заметить засаду, нужно кинуть 15 или больше на D20. Вот мы кидаем D20 и у нас что-то выпадает. И мы сразу по этому числу мы знаем получилось или не получилось. Бывает, что нужно много всего кидать и сравнивать с нужным числом. Чем больше дайсов выше какой-то сложности, тем лучше. Обычно такие системы называют это числом успехов. И от этого числа там дальше что-то еще в системе зависит. Можно, как в седьмом море уже упомянутом, кидать побольше костей, а оставлять мало. Это гениальная механика, сдвигающая вероятности выпадения более удачных значений, но не сдвигающая максимум. В минимальном воплощении она есть в пятой ДНД, кстати, в виде э, преимуществ Гораздо менее часто можно увидеть более экзотические механики. Скажем, кидается много кубиков, но важно получить из них комбинацию. Так, группы с одним значением. Там, не знаю, две или три двойки, или пятерки. Или наоборот, линейку выстроить. Или и то, и другое. тогда там ширина, высота, броска. Ну и, наконец, в нескольких играх дайсы использовались как счетчики. Скажем, вот у вас есть с собой запас и воды на D12. D12 это... Выражение того, насколько, насколько хорошо вы подготовили запас воды. И каждый день этот дайс кидается, если выпадает там единица или там, скажем, если выпадает меньше, чем число людей, которые у нас есть, то сам дайс воды снижается до d10 и так далее, там, до d8, d 6 и так далее. И после того, как уже четверка d4 выпадает неудачно, тут уже запас кончается полностью. Ну, много споров по этому поводу идет. Это вообще как бы такая не самая очевидная механика, но в некоторых случаях это все-таки очень удобное моделирование, потому что оно все-таки наглядное и оно проще, чем какие-то его альтернативы. Ну и совсем уж экзотикой является механика, ставшая популярной по Ворнхайму, скандально известного Зака Смита, которым может даже и не Смит вовсе, но она использовала место попадания броска. То есть кубик кидается на страницу и где-то же на этой странице он должен упасть, как-то куда-то покатиться. Вот то, где он остановится, слева, справа, сверху, снизу, в какой-то особой области, это тоже имеет какое-то значение. Если я не путаю ничего, то Зак не выдумал эту механику сам, он взял откуда-то из еще менее известной игры, но вообще выдумал, и это явно кто-то с гуманитарным образованием и складом ума, потому что оценить вероятность того, чего там выпадет, с учетом отскакивания от границ, если мы в коробочке это кидаем, или с учетом прицеливания кидающего, практически невозможно вообще. Можно сделать целый отдельный выпуск по разные механики и разные системы, но самое главное, чем плохи разные подсистемы, разные способы э, кидания разных кубиков. Это тем, что если одна ситуация, возникшая после какой-то заявки, может быть смоделирована разными способами, и у этих способов разные шансы на успех, это плохо. В лучшем случае это будет непредсказуемость, в худшем постоянный спор. В нашем неиллюзорном сеттинге, вот как бы то, что вы называете реальным миром, там действуют законы физики, ну или если это описывать даже абстрактно, то все равно действуют законы математики. И эти законы, во всяком случае, как бы на уровне школьной физики и математики, не уходя там совсем в космос. Они универсальны. И ту же какую-нибудь там теорему Пифагора, ее можно 20 различными способами изобразить, доказать, собрать стенд, там где водичка будет литься из одной части в другую и так далее. И все будет работать, потому что есть физика, есть математика. Они не ломаемы. Они всегда есть, что бы мы ни делали. И если мы где-то начнем мухлевать, если мы допустим ошибку, физика и математика нас остановят. В выдуманном сеттинге такой вот гарантии у нас нет. Поэтому из-за неосторожности игродела можно легко попасть в ситуацию, где логично будет кинуть или D20 там, по такой-то табличке, или D100 по такой-то. Сильно разными шансами на успех. С другой же стороны, чем разные системы очень хороши, так это тем, что другая система оставляет другие ощущения. И кажется, что ты действительно делаешь что-то иначе. Именно поэтому во многих играх магия, скажем, или псионика там, считаются совсем не так, как бой. Это и было целью геймдизайнера. Дать вам совсем иной из инструмент, заставить его изучать, попробовать его использовать и так, и эдак. Чувствовать себя потом экспертом в чем-то другом, отличном от того, что изучают остальные вокруг вас. Именно поэтому попытки совсем уж все стандартизировать, вот как в четвертой ДНД, скажем, они, являясь технически очень хорошими решениями, воспринимаются сообществом очень весьма и весьма прохладно. Так играть можно, но чего-то вот людям не хватает. Вот они и бегут обратно в бегме или в двойку или в объятия ОСР с их э, огромным количеством подсистем. И последний аспект, который хотелось бы поднять, это количество бросков. Если бросков много, то на это обычно жалуются. И пути искателя обзывают числаискателем и просто на ведущего бочку катят. А если бросков слишком мало, то это может и быть проблемой, но она стоит не так остро и не так легко обнаруживается. Итак, если бросков у вас много вот монотонных, то попробуйте сменить стиль игры. Если вы идете, ну скажем, по подземелью, и там в каждой комнате одни и те же броски на обнаружение, на обыск, на борьбу с ловушками, на «я его бью», это действительно может наскучить. Но все в ваших руках. Может это вообще стиль вождения у вас как бы туда съехал. Может просто на этой сессии так получалось. Возьмите свободный день, сходите в кино, с друзьями выпейте, под дождем станцуйте. Я не знаю, что вас вдохновляет, но как-то встряхнитесь, сломайте ру рутину. Это вполне возможно. Если надоели броски на обнаружение, но ну пусть у них на пути возникнет какой-нибудь здоровенный монстр, который топает так, что и глухим слышно, и начнет от них убегать с грохотом. И ситуация посвежее, и механика уже другая, убегание-догонение. И сразу вот как бы весело стало. Все ловушки э, у вас они вскрывают броском удачно задранного умения. Вспомните заветы дяди Гайгакса. Пусть в следующий раз под ними просто развалится мост. Ловушку ломать не надо. Она сама сломалась, мост развалился, вы падаете в пропасть. Слушаю ваши заявки. Заявки есть, дно все ближе. Ваш ор уже разбудил спящих там крокодилов. Заявки давайте. Если бросков много в самой системе, и их много разных, и вы их сначала все запомнить не могли, а потом вас нервирует, что изгнание нежити считается вот так, огненный шар сяк, вихрь ударов еще иначе, а лечение у псионика вообще там под расчет пунктов, то тут сложнее. Можно начать исправлять систему, добавляя хоум рул. Можно просто стиснуть зубы и терпеть. Можно потихоньку начать задумываться над тем, не сменить ли вам систему, не поиграть ли вам во что-то совсем другое. В этом нет ничего плохого, стыдного или трусливого. Просто это обычно один из первых звоночков, что вы и ваша система не очень-то друг другу подходите. Хоумрул вообще хоумрулам рознь. Некоторые из них вообще как бы беспроблемно выдумываются и вставляются куда угодно. Можно великолепно играть, скажем, в чистую вот пятерку, но с дополнительными правилами по, скажем, однохитовым приспешникам из четверки, по кубику нагнетания из 13 эпохи и, ну, что-нибудь еще там, по тикающей инициативе из двойки. И все будет работать на ура. Но ну, может, где-то баланс немножко куда-то съедет. Ну, туда ему и дорога. Может, что-то станет быстрее или медленнее работать. Ну, это не, так, не такая уж большая жертва за то, что вы получаете за введение этого хоум-рула. Я надеюсь, что вы все-таки что-то получаете. Но когда начинают чинить, чинить, то какие броски делаются и когда, это может иметь очень далеко идущий вывод. И, и, и как бы далеко идущие выводы это ничего страшного, но они могут быть более далеко идущие, чем можно было бы догадаться без плейтеста. Скажем, вот хотите вы взрывающийся урон. Это когда урон, вот скажем, вот у нас 2d6 есть, и если на каком-то кубике выпадает шестерка, то есть максимум, то добавляется еще один такой же шестигранный кубик. И если и он выпадает тоже шестеркой, то еще один. И так до бесконечности. Такой хоумрул сработает хорошо. Особенно в системе, где вы уже кидаете кучу всего. Да, немного медленнее получится из-за лишних бросков. Да, смертность повысится, потому что с очень небольшим шансом. Но все-таки возможно, что даже самый мелкий, самый вонючий коболь сможет внезапно ткнуть вас на несколько десятков хитов. И да, баланс немного уедет в сторону большего урона вообще и большей эффективности дайсов с меньшей стороной, э, с меньшим количеством граней. Если посчитать, то вероятность взорваться, она немного окажется важнее размера взрыва. Но концептуально все останется хорошо. Делая хороший бросок, мы получаем награду в виде права сделать еще один бросок в свою пользу. Все очень хорошо на психологическом, на гормональном, на э, уровне восприятия этого дела мозга. С другой стороны, есть популярный у формных геймдизайнеров вот home rule такой псевдооптимизации с киданием сразу и атаки, и урона. Ну, в ДНД и ДНД подобных системах. На практике из него получается полная ерунда. В информационном поле игрока постоянно маячит потенциально ни на что не влияющая цифра. Которая только заставляет иногда жалеть, что вот, вот как хорошо кинулась, жалко, что напрасно. То есть еще раз, понимаете, награда за хороший бросок атаки в виде права кинуть на, ур, на урон отнимается и заменяется наказанием за плохой бросок атаки в виде невозможности использовать выпавшее значение урона, которое уже выпало и которое ты уже увидел. Математически, вероятностно это одно и то же, но социально, психологически второй подход хуже. И выигранные пару секунд вот этого лишнего броска все равно уходят на восприятие выпавшего значения, только убрали мы пару секунд радости, а добавили несколько мгновений разочарования. По возможности избегайте этого. Продай свои броски, можно много чего вообще еще сказать. Была бы у меня очень обширная коллекция э, в целый мешок, можно было бы на одной ей, наверное, даже целый выпуск сделать. Но такой коллекции у меня нет. В игродельческом плане много разных хороших штук, вроде правила «соглашайся» или «бросай кубик», но сегодня это тоже не поместилось. Вот что поместилось, это небольшой экскурс в то, какие кубики вообще бывают и почему именно они используются. Разные механики для бросков и способы выжимать случайность. И советы по тому, что делать, если бросков слишком много. Кстати, да, я не, совсем не сказал, что делать, если слишком мало. Эм, что бы такое посоветовать? Ну, систему учите. Знайте, где где что можно кидать. Напоминание себе ставьте за ширмой, скажем. Ни, никто его и не увидит. А так вообще, может оно вам и так хорошо. Без бросков да без кубиков. Играйте как хотите. Если что, скажите, что я вам разрешил. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.